Вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ вс anyway ⁇ вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ вс okay ⁇ блять, вс ⁇ так плотненько так стоят, только гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, одна я не гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, гупи, кто да проживает на да, дне океана. Весь магазин фишер нахуй. <свят> Че там наверное еще есть? Блядь, <свят> он должен называться на дне. <свят> Все уже. Просто алмазные слэты, блять. Почти, почти лучшие нахуй. Ну, Че под водой еще можно появиться. Фишер, хуеет. Да он здесь не заходит. Я -за... я ему написал еще сегодня в личку, сейчас скажу. <laughs> у тебя в магазине книга лежит острота пятая в книгах на эффективность, смотри. Где у него тут книги? Вот, смотри, острота 5. А не то. Да? Не то, не то, подожди. Эффективность 5, вот. вот да, острота, острота лежит. Я такой, Это я вот купил их ярко, и так. на кирку пытался наложить, типа, вот такой, ч за хуйня не накладывается? Эффективность, блядь. <laughs> Блять, уплывает. <laughs> сейчас, да я ее пропихну. Мечом, мечом, на отдачу. По ну, а -а -а. Чел, не... <сих> у него 7 хп осталось, подожди. Я не вижу. На костер ее посмотри. <сих> <сих> Ч будет? Она не, не получит рон. Мы, мы, мы с Фьюшофром матч ещ разжигали. <сих> <То> есть, <сих> я знаю. Блять, я на YouTube буду укладывать. Подожди, подожди сейчас, Водичку надо убрать. Мне не надо водичкой, блять, он сейчас опять в интерчест заедет, баный. Ну, получается. Mm. Этот человек может спиздить все в своей жизни. Во, Просто под водой алмазные сеты. Я, я хуею. А прикинь, новичок зайдет и что за хуйня. Товары, блядь, у магазина Фишера, ёбаного. Мы это в 5 часов утра сделали. А что? Дова не вряд ли, но засудит, сука, токаров на 30 чувствую. Это пиздец. Пиздец. Вся броня 4 ара, броня. А где, блядь? <их> броня съебалась. Сиди вон Охуеть, блядь, что за пиздец? пронизать а под раски... норы скидаем чуть-чуть ну реально на дне магазин забыл блять я тебя найду сука. Ну, все так тут кстати шалкера сидят один ну да. и водой есть еще парочка видел это да, можно блять да ну да а на туре? да можешь пиздить себе куда-нибудь блять вот убивать их нельзя о-ху-хи. железный меч? Конечно. Ну на ты его подобрал? Ты его подобрал? Блять! Я охуел. Я, кстати, сейчас это не снялся, блядь! Так, чем бы еще так вот захуярить? А ты чем питаешься, кстати? Ну, пока нет Я все, что у меня шалкер с едой есть, я пытаюсь сожрать, чтобы. Ну, кончилось, блядь. Сейчас у меня там уже 12 стаков морковки вроде скопилось. А фермы золота нету? Ни у кого. Нет, ни у кого нет. А почему у Данкнобика маяк из золота? Лоб, а, ну, без... ну да, тоже Это... Шахта пацаны, который идет вверх, блядь. Ну, вот именно. Так, все, у меня топовая незаритовая лопата. Спасибо. Есть. У, меня... у меня есть фортуна и сил Фортуна, кстати, довольно иногда полезна бывает. Умена. Да. Андравиных. Наху... Нахуя, блять! Вы ч, нахуй черт, меня совсем? Чего так столько? Ай, баный рот! Ладно, это человек говорит. блядь! Бля, давай его схематикой скопируем туда перенесем. Давай. И воду убирать не будем на дне на дни бану вон там сундук стоит он одиночный одиночный ну не одиночный типа один да ну ты вот тогда, да одиночный но в смысле одинокий ну так это что это чей город а это старая столица о пиздец ей. алло знаешь вот вот вот к чему приводит ее ⁇ стимул в 5 утра Нет, в смысле, я ставлю почему ну, по конту, но в некоторых местах уже самосор заканчивается, где есть было, где был Мицелий. целей. Да 7 ледоходы Блять. А прикинь, один бы с ледоходом был бы. Ему бы его случайно скинули на воду, и он такой, типа, блядь, ну мне похуй. Поехал. Не, ну пацаны, ну мне похуй, в принципе. Еще похуй. На мясо. У меня полностью насыщение нечел. Что... А, так и... Быстрее. вещи. <свят> Без жук мяса. Блядь, ну... Ебать, карта светится. Охуеть. А, в принципе, нам это в любом случае пришлось бы это убрать. Ну и шалкер, в принципе, тоже. Шалкер я убрал. Я уже обо всем позаботился. Да. Можешь спиздить себе куда-нибудь. <свят> Блядь. Вот убивать их нельзя. Он был нужен, когда типа эти капуны... вот на сундук. Получилось. Ова, блядь, Лошара 13 вольт, 500 маленьких пузек, 22 Опа 9, 1, 2, 2. О, иди вперед. Да сейчас. На сварку, на сварку не смотрю. Пиздец. Ты -у -у. это видишь уже? У меня 9 фпс. Да, у меня 9 фпс. Отходи, мя. Отошел нормально все стало. Ой, блядь, все. Можечь это все пока. Оно горит вообще. Да. Еба!